Редко друзьям встречаться приходится Но уж когда повелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Пусть вместе с нами Семья ленинградская рядом сидит у стола Вспомним, как русская сила солдатская Немца за Тихвин гнала Вспомним, как русская сила солдатская Немца за Тихвин гнала Выпьем за тех, кто неделями долгими В мерзлых лежал в блиндажах на водове, на волхове, на Бился на водове, дрался на волхове Не отступил ни на шаг пился на водове, дрался на волхове Не отступил ни на шаг Выпьем за тех, кто командовал ротами Кто замерзал на снегу Кто в Ленинград пробирался болотами Горло ломая врагу болотами курла ломая врагу. Будут на ветки в преданиях прославленный пад пулемет на ипурегори. Наши штыки на высотах синявина вина, наши полки под омгой. Наши штыки на высотах синя вина, наши полки под омгой. Встанем и чокнемся, кружками стоя мы Братства друзей боевых Выпьем за мужество павших героями Выпьем за встречу живых Выпьем за мужество павших героями Выпьем за встречу живых как поют наши ветераны. Выпьем за Родину! Выпьем за Сталина! Выпьем и снова нальем! Спасибо! Мне очень Вообще, знаете, я ехал на машине два дня назад, и мне пришла в голову такая мысль. Вот эти песни, которые раньше пели хором везде со всех приемников, со всех телевизоров. Сейчас поем подпольно, как раньше пели Акуджаву. Высоцкого, Визбора, таких вот тоже в таких вот кафешках тихонечко пели. Да? А сейчас мы тихонечко поем песни Ратные славы России. Интересное время наступило. Ну вот.